игорьмерлин.com представляет привет дорогие друзья с вами Мерлин. и первое о чем я сегодня хотел вам рассказать это про то ну, как бы вступительная часть про то что такое сознание зачем его расширять сознание как мы с этим живем там примеры разные и и это все сделано для того, чтобы у вас улеглось в голове, что действительно есть такая штука, как денежное сознание, и все-таки для чего-то это надо как-то расширять. Меня зовут Игорь Мерлин, я бизнес-консультант и наставник. Я помогаю увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссии, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами запишитесь ко мне на бесплатное интервью или на консультацию по ссылке внизу. Что такое сознание? Ну, этого никто не знает. Да, есть масса определений, что такое сознание, что такое подсознание. Ну, давайте начнем с простого. Сознание — это некое отражение внешнего и внутреннего мира. То есть, другими словами, мы воспринимаем из внешнего мира и из внутреннего нечто, и мы это ну, осознаем, что, ли, что вот, да, действительно, это есть. То есть мы живы, и это нечто такое, что есть. И такое абстрактное, конечно, определение, но оно зато понятное. То есть наше сознание – это есть некое отражение внешнего и внутреннего мира. То есть ну, всего, что нас окружает, это того, что находится у нас внутри. Вот. А что такое денежное сознание? Ну, раз мы перешли к деньгам, да, напомню, что у нас эфир будет 30 минут примерно идти. В конце, конечно, пожелания, как обычно. Так вот, денежное сознание, привет, Ольга, привет, Ирина. Вот. Денежное сознание – это то, как мы воспринимаем деньги. Денежное сознание, оно у каждого как бы имеет свои болевые пороги, свою чувствительность, имеет свои уровни, имеет свою силу, имеет свои плюсики, минусики, ну, то есть много чего в денежном сознании напихано. Да? И наша задача разобраться с этим, посмотреть, как это в нашей жизни Работает, как оно нам помогает, а как оно нам мешает. Нормально? Вот. Начнем с того, что денежное сознание и осознание денег ведет нас к тому, что мы начинаем где-то понимать еще с тех времен, когда мы ничего не понимали с детства, да? то есть, что деньги есть некая мера чего-то. Если деньги есть, это одно качество жизни. Если денег нет, то другое качество жизни. И в детстве, когда родители нам приносят первые, первые какие-то знания, они написывают в наше сознание и подсознание, ну, знаете, как бы я назвал, сознание это то, что открыто, вот, как бы на столе лежит, а подсознание это как бы то, что спрятано под столом. То есть, напихивая много на стол, часть убирается под стол, да, в наше подсознание. Не вы сейчас термины «умные», они вам только будут засорять сознание и подсознание. Ну, грубо говоря, с детства те привычки, те установки, те какие-то формулы, связанные с деньгами, они у нас остаются где-то внутри нас. И они могут находиться как в сознании, когда мы это осознаем, так и в подсознании. То, что мы не осознаем, открыто, но оно на нас действует. Ну, например, например, если была, была такая установка, с детства нет денег. Нет денег. Вот родители все время говорили, что нет денег, мы едва дотягиваем от зарплаты до зарплаты и так далее, и так далее. Это определяет определенный уровень жизни. Определенный уровень доходов определяет определенный уровень жизни. И что в результате мы имеем с гуся? А мы имеем следующее. Что с детства нас заложили, что вот есть некий образ жизни, в котором мы живем, и вот это как бы нормально. И ребенок не понимает, нормально это, ненормально. Почему? Потому что он не знает, как это, как говорится, не в деньгах счастье, а ты с деньгами пробовал. То есть он как бы не понимает, о чем речь. То есть когда денег много, это как? То есть как изменится вообще? Такие дети не понимают. И когда в процессе взросления, например, у этого человека поединились деньги, что происходит? Есть такой процесс, определенные там, есть определенные ступеньки, но это все сознательные, подсознательные вещи. Так вот, есть такая штука, называется испытание деньгами. Так вот, это испытание, оно происходит в двух направлениях. Первое, это когда денег много, и второе, когда денег мало. Когда у человека базовые... Потребности закрыты, все нормально. Пирамиду Маслоу я верю в то, что вы все знаете. Там про, базовый, про базовый уровень там и, так далее, и так далее, не буду рассказывать. Так вот, когда базовые закрыты, базовые какие -то потребности, то есть человек там есть, пьет, защита, секс там и так далее. То есть все как бы у него в жизни. но ну, я сейчас уже имею взрослого человека. Вот Уже как бы у него состоялось это. И э, один вопрос, если это изменяется в одну сторону или в другую. Например, когда появляются деньги, что происходит с этим человеком? Если у него до этого были какие-то правильные установки, то в принципе э, увеличение денежного потока он воспринимает как появление новых ресурсов. То есть в мою жизнь входят какие-то новые ресурсы, новые люди, новые возможности. Когда денег становится меньше, чем базовый уровень, к которому привык человек, то здесь происходят процессы другие. Тут начинаются страхи, сомнения, всякие депрессии, психопатство. Вот это вот, все вот это вот. Да. И а, не думайте, что когда денег больше становится, человек становится лучше. Нет, дорогие друзья. Здесь происходит следующее. Происходит процесс, который говорит о том, что деньги, их наличие или отсутствие лишь только усиливают качество данного человека. Лишь только усиливают качество данного человека. Сколько было таких примеров, когда у человека появились деньги, все, он начал быть таким крутым, распальцованным, все, он там царь горы, там, понимаете, о чем я говорю? То есть тот же самый человек, мы его встречаем через какое-то время, да? и он вот так вот, значит, вот. Ну, в моей жизни, то, что я часто вспоминаю этот случай, был у меня один из партнеров, я ему помог, в общем-то, заработать денег, вот, и, а он не в Москве, он приехал в Москву тогда, мы раз в год где-то виделись с ним, он приехал в Москву, поехали там с ним, и я, я говорю, я там вызвал такси. Я, значит, в Яндекс вызвал такси, вот, а были пробки, как сейчас помню, это Садовое кольцо, все забито, вот. Он говорит, я тоже вызвал такси, я говорю, ну зачем, я же вызвал он говорит, а я все такси сильно знал. Какое первое приедет, на том я и поеду. Я ему говорю, что, охренел, что ну, как так можно? Не некогда ждать. Понимаете, это человек, который еще год назад был нищебродом, да, и тут ему некогда ждать. То есть ему все равно, что там. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот это такой живой пример того, что человек не прошел испытание деньгами. Я наверняка знаю, что что э, вы тоже такие примеры знаете. Ирина пишет. Не зря говорят, что деньги и власть портят людей, но это не про всех, к счастью. Ну, э, Ирина, я еще раз говорю, что не то, э, портят, мы такие случаи просто больше знаем, когда человек такой становится, да? А те, которые э, его усиливают качества, которые лучшие были, то это другое. Ну, э, например... Вы знаете, ну, пример, если из всех, всем известных, например, Оша, наверняка вы встречали в любом магазине по эзотерике, в книжном, книжке Оша, и там просто... А он был миллионером на самом деле, у него было около 200 машин. Почему? Ну, некоторые говорят, ну, это хороший, выгодный маркетинговый проект, значит, сделали из него такой... Может быть, и сделали, но однако... Отношение его к жизни не изменилось. Он писал хорошие книги, он помогал людям. Я почему знаю? Потому что я получал инициацию у его прямого ученика Оша. У Примананды. Вот. И Примананда рассказывал. С первых уст знаю про Оша, потому что он у него лично учился. Нормально? Вот. Ну, Но это такой пример. Другой пример, который вы... Наверное, ну, даже, так скажем, типичные примеры миллионеров, да, про которых вы читали. Одни там э, подкуривают от 100 долларовых бумажек, а другие ходят в простых рубашках. Там и ездят на простых машинах. То есть, это, как говорится, каждому свое. Не потому, что он жадный, а потому, что ему так ну, нравится. Ему так, ему так нравится. Вот. Мы сейчас говорим про денежное сознание, подсознание, как расширять денежное сознание деньги проявляют человека ну да да я про это и говорю так вот сознание подсознание значит как определить ваше сознание расширено или нет денежное вопрос прям сразу несет в себе ответ если вы хотя бы задаетесь этим вопросом то это значит что вам надо сознание денежное расширять. Ну, И скажу больше, что все время есть куда расти, расширять его до бесконечности. В этом случае я всегда вспоминаю одну из наставниц, которая нам рисовала... Ладно, далеко доставать планшет. Же... Вот. Рисовала такой кружочек в виде диаграммы. Такой сыр с, с этими с дольками, знаете, да, диаграмма. Так вот, в этом сыре, значит, по-моему, там менее 1% такая долька, это называется «Я знаю, что я знаю». Ну, например, «Я знаю, что вы меня смотрите». Я знаю, что меня зовут Игорь. Я знаю, что я дышу воздухом. Я знаю, что там еще что-то. Я знаю, что на меня смотрят несколько камер. То есть я знаю, что я знаю. То есть я знаю. Второй сегмент, второй сегмент занимает где-то 5%. То есть 1% это я знаю, что я знаю. И 5% означает я знаю, что я не знаю. Что это означает? Ну, например я знаю что я не знаю китайский язык я знаю что я не знаю как управлять звездолетом да? я знаю что я не знаю там чего-то то есть я это сознание осознаю что я этого не умею что я не знаю но я знаю что что-то такое есть но я его не знаю например я знаю что я умею управлять автомобилем, но я знаю, что я не знаю, как изменяется градиент температуры третьего цилиндра, второго такта, такта э, двигателя внутреннего сгорания. У, умно, да? <смех> градиент – это изменение. То есть, как там? То есть я знаю, что я этого не знаю. Оно там есть, но я не знаю. Для меня это черный ящик. И вот остальные, сколько, 5-6%, остальные 94% – это называется, я не знаю, что я не знаю. Понимаете? Я не знаю, что я не знаю. То есть, когда мы слышим что-то новое, например, какое-то там а, мудрое слово, там, например, я вам называю корпускулярная теория света. И вы думаете, что это? То есть вы не знали, что такая. ну, некоторые, некоторые знали, что есть волновая, есть картуфулярная теория света. Некоторые не знали, если вы впервые услышали это, то для вас ваше сознание расширилось с того момента, с этого большого сыра, когда я не знаю, что я не знаю, оно переместилось вот в этот сектор, я знаю, что я не знаю, то есть вы уже... Услышали про это, но вы не знаете, что это. Нормально. И когда вы изучите волновую и корпускулярную теорию света, про фотоны и, и, и прочее, то вы это переведете в сектор "Я знаю, что я знаю, что такое свет". Да? На самом деле никто до сих пор ни ученые, толком не знают, что такое свет. Вот, вот примерно. Это нам кажется, что мы это знаем, но мы на самом деле еще много чего не знаем. Понимаете, да, о чем мы говорим? И вот точно такая же аналогия с деньгами, с денежным сознанием. То есть есть некоторые вещи, которые мы знаем, что мы знаем. Например, я знаю, как вести там, семейный бюджет. Например, да. Потом кто-то говорит, вот, вот в этом секторе, да? Или я знаю, как зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц. Я знаю, что я знаю, то есть я это зарабатываю. Или я знаю, что я знаю, как зарабатывать там 500 тысяч рублей в месяц, да? Я знаю, как зарабатывать, например, 5 миллионов рублей в месяц. Вот. потому что, ну, я про себя говорю, у меня такой опыт есть. Но... Как зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц, я не знаю. И я говорю, что я знаю, что я не знаю. Ну, примерно понимаю, как, но никогда этого не делал. У меня нет такого опыта. Понимаете, о чем я говорю? Или, например, там э, такое, что... Э, э, я не знаю, что такое финансовая свобода. Я знаю, что я не знаю, что такое финансовая свобода для некоторых. И некоторые думают, что она определяется суммой денег. Не совсем так. Финансовая свобода, там есть много... Мы как-нибудь поговорим про финансовую свободу. Наверняка с вами еще у нас будет время. Так вот, понимаете, дорогие друзья, теперь для чего расширять денежное сознание? Понятно для чего? Чтобы у нас открывались новые возможности, хотя бы понимать какие-то новые сектора. Да, вот вы слышали, например, про биткоин, да, про, про эту монету, но, например, про артери, мало кто слышал. И когда я сказал, что артери – это, это валюта нового типа, да, криптовалюта, вот, Некоторые, кто знает, что такое артери, сразу... А, ну да, конечно, артери, конечно. А некоторые даже в первый раз услышали и переняли из сектора «я не знаю, что я не знаю», в сектор «я знаю, что я не знаю». Надеюсь, не слишком жопутанное. Спасибо, друзья. Деньги проявляют. Ага. Понимаете, да, о чем я говорю? А, тогда, раз вы это понимаете... Остается вопрос, спрашивается вопрос, как я говорю, а как же расширять денежное сознание? Денежное сознание, оно расширяется у нас в течение жизни все время. Но есть методики, которые позволяют это сознание денежное расширять. Например, когда вы проходите какой-то тренинг про то, ну, например, я там 5 миллионов в месяц умею зарабатывать, потому что я это делал а 10 не умею. И мне надо что? Когда я иду учиться, я начинаю понимать, что я не знал раньше, как это сделать. Ну, сейчас не знаю, на самом деле. Ну, примерно знаю, что я ему ну, так. Вот. Потому что у меня нет опыта, я не знаю, как это делать. И когда вы идете учиться или познаете нечто новое, связанное с финансовыми потоками, то ваше денежное сознание расширяется. То есть, вот этот, этот сыр вот с этими дольками, он становится другим. То есть вы начинаете больше понимать, вы начинаете больше, больше знать. И переводите вот из этого большого сектора «я не знаю, что я не знаю» в сектор «я знаю, что я не знаю». И потом в сектор маленький «я знаю, что я знаю». «Я знаю, что я это знаю». Нормально? Круто, правда? Это технология, которая позволяет расширять сознание. А если сознание расширено, значит, дорогие друзья, у нас открываются новые возможности. А раз открываются новые... Это как двери. Мы расширяем сознание, как бы. Если вот в такую щелку влезет 100 долларов, то вот в такую щелку влезет там тысяч долларов, а вот в такую щелку влезет 20 тысяч долларов, а вот в такую щель сознание влезет миллион долларов. И многие люди, с вот таким узким денежным сознанием, говорят про миллионы там и так далее, хотя понятия не имеют, что это, как это, какая там энергия. Понимаете? И они как будто на мир смотрят вот в эту щелку. Они видят там какой-то этот миллион. Какой-то видят миллион, но не понимают, что это и для чего это. Понимаете? Круто, правда? Хорошо. Так вот, друзья, идем дальше. Что же я хотел еще сказать? Так, здесь что у нас? Почему песчеры закрываются все время? Ну, ладно, так вот, что я хотел вам сказать, дорогие друзья, для того, чтобы расширять свое денежное сознание, нужно первое, что сделать, нужно определиться, для чего вам это нужно. Вот Ольга пишет круто. Супер. Конечно, круто. Я же с вами делюсь знаниями. Вот. Для чего это нужно? И второе, что нужно понять, понять, на что вы готовы, чтобы получить это. Чтобы получить это. Ну, грубо говоря, заплатить цену. Кому-то временем, кому-то деньгами, кому-то здоровьем. Ну, например, если человек идет куда-то, поехал он там вахтовым методом куда-то работать на нефтяную вышку там в море где-нибудь, да. А, то есть он понимает, что там здоровье, там холодно, во-первых, во-вторых, неудобно, в во третьих опасно, может там что-нибудь сломаться или может эта вышка утонуть. И в шторм страшно, там страшное дело, когда волны огромные, ты сидишь и спасать, спасти никто не сможет, если что случится. То есть человек платит тем, что свое здоровье, свое время и так далее, и так далее, и так далее. А Дмитрий пишет, алкоголь тоже расширяет сознание. Ну вы знаете, алкоголь, наркотики, ЛСД тоже имеет место быть, расширение сознания. Но опять-таки это химическое всякое внешнее воздействие. А мы сейчас говорим про то, что у вас происходит внутри. Конечно, извне можно, можно череп распилить пиво и посмотреть, что там, да. А можно через рентген посмотреть, что там находится в черепной коробке. То есть, когда мы, ну не мы, а кто-то, да, вот какой-то какой алкоголь, последствия какие? Понимаете, я говорю, что все имеет свою цену. То есть, готовы ли вы? Можно расширять сознание алкоголем, да. Но, опять-таки, это временное. То есть нельзя так, вот, когда мы, например, изучили, что то с вами прошли какой-то курс, какой-то тренинг, и бах, наше сознание расширилось. И уже вот, ночью разбуди, и человек будет знать, что это было, как это было, как ему дальше делать. А с алкоголем что? Пока он, пока он в состоянии алкогольном, либо наркотическом, у него сознание как бы расширено. А как только это действие закончилось, Ему что хочется? Ему хочется опять его расширить. Расширить стакан, расширить бутылку и как бы сознание расширится. То есть здесь немножко это другое. Так. А, ну, затухающие затухающее захолустье столичный мегаполис не поместишь. Как быть с этим? Да, действительно. Ну вот, а, понимаю вопрос такой. Поэтому... Помните, три сестры Чехова? Москву. Если вы действительно хотите что-то изменить в своей жизни, то нужно ехать туда, где этого много и где хорошо. Коли шансы на нуле, ищут злато и в зале. Девка тоже в смысле рожи далеко не крем-брюле, да, как в той сказке так и здесь. Если вы хотите найти золото, то его не надо искать там, где вы живете. Его надо искать там, где оно есть. Понимаете, о чем я? Конечно, страшно куда-то переезжать. Но почему-то почему люди, чтобы быть успешными, едут туда, где этой успешности много, где этому нужно научиться. Другое есть сейчас, на данный момент. Это интернет. Если у нас в любом городе, небольшом, допустим, количество клиентов ограничено, мы не можем всех обилетить, там живет 10 тысяч человек, мы не можем всем продать им по шубе, у них денег нет. И там будет продаваться две шубы в месяц. Все, больше не схавает городов эти шубы. Но если вы приедете куда-нибудь в большой город, в миллионник, например, то вероятность того, что у вас две шубы в месяц в день будет продаваться, гораздо больше. Но для этого нужно свою задницу перемещать. Понимаете, о чем я говорю? И опять-таки мы идем к тому, что, будем я говорил, что все имеет свою цену. Время, деньги, здоровье. И все это нужно компенсировать. Вот. Так. А -а -а. Так, лишним весом и лишними ненужными вещами. Ну да, добрый вечер. Так, благодарю вашими лекциями, много можно добиться. Необходимо просто верить в себя и слушать учителя. Но в том числе, просто начните это применять. Вот теперь вы знаете, я вам чуть-чуть как бы приоткрыл дверцу. Так, я думаю, можно некоторые правый пить для осознанности, типа валерьяны и еще каких-то, то они тоже должны расшириться в момент. Но это не совсем то. не совсем то Вы понимаете, что, вот Дмитрий, вы предлагаете внешними воздействиями. Я говорю про внутреннее расширение, которое останется с вами навсегда. Как говорила моя мама, она говорила... Умение за плечами не носить. Учись, сынок, и умение за плечами не носить, оно всегда с тобой будет. Если вы умеете ездить на автомобиле, это не мешок с камнями, которые за собой таскать надо. Это не есть нечто внешнее, это есть нечто внутреннее. И то же самое с расширением сознания. Конечно, алкоголь это внешнее, алкоголя нет, и наркотики закончились, что ломка, да? Хочется где-то найти, их нет. Да, к исцению на большую дорогу, пошел за днями. Я говорю про внутренние аспекты, когда вы внутри себя готовы к тому, чтобы сознание расширить. Вот. У меня тоже есть программа, которая называется Умножитель денег, будет следующее воскресенье. Вот, приходите, ссылочка под этим видео есть, ссылочка на эту программу. Вот, мы с вами позанимаемся, и сознание расширится. Ну, вот, в принципе, уже у нас 30 минут прошло, дорогие друзья. Пока учишься, ты молод. Да, у китайцев есть такая пословица. А, сейчас, как, сейчас, как правильно она произносится по-китайски? Я не знаю, но в битский это не переводится. А, человек начинает стареть тогда, когда прекращает учиться. Вот такой будет спасибо вам спасибо друзья так вот осталось сегодня пожелания и у нас с вами на этой неделе каждый день в 20.00 мы будем такой марафончик по расширению сознания завтра тоже интересные вещи я вам расскажу хорошо ну а теперь конечно дорогие друзья пожелания теперь можно спокойно сесть Взять вот такой хрустальный шар у меня. И, так. и, дорогие друзья, пожалуйста, закройте глаза. И я, как всегда, буду обращаться на три и проговорю несколько пожеланий. Ты... Единственный и неповторимый человек во всей вселенной. Другого такого, как ты, просто не существует. И твое предназначение жить так, как ты хотел. Твое предназначение – жить свободно, и счастливо. Никто другой в мире не сможет тебе помочь это сделать. И ты сделаешь это сам. Я верю, что у тебя получится. Я верю в то, что ты достоин более счастливой жизни. Я верю в тебя. Поверь и в себе. На этом все, дорогие друзья. Так. Спасибо, спасибо. Век учись, дураком помрешь. Хорошо. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Игорь Мерлин Ком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин, я помогаю увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссий, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Я помог более 9000 предпринимателей прокачать бизнесы и умножить прибыль. Среди моих клиентов есть депутаты, долларовые миллионеры и совладельцы крупных холдингов. Я консультировал топ-менеджеров таких компаний, как Автодор, группа компаний СНС, РУСГИДРА и других. За 20 лет своей деятельности я стал проводником в Мир Денег более чем для 16 тысяч моих учеников и более 330 тысяч моих зрителей, слушателей и подписчиков. Моя миссия, дорогие друзья, помочь тысячи и более предпринимателей выйти на доходы свыше 1 миллиона рублей в месяц. И клиенты говорят, что у меня все это получается. И что я умею поддерживать и вдохновлять, вселять уверенность и мотивировать. Игорь Мерлин Ком представляет.